И мы типа из тебя делаем мужика. Давай! Там еще этот опасный эта хуйня. Не, не, там нет. Ну а как, я нормально видео вижу? Ну, как будто бы... Да, нихуя себе. А вот эту, дай фирменную свою надутую. Вот эту? Да. Ладно, где, в принципе, вот так обычно. Три, два, один, пошел. Блядь, тварь! Ты ничего не почувствовал? Так ты не зашел. успех да ты